Люди стремятся изменить мир вокруг себя, они строят города, мосты, придумывают всевозможные машины для того, чтобы облегчить свой труд. Солнце, облака, ветер, растения и животные знакомы нам с детства. Но они существовали задолго до появления человека на Земле. Природа – это сложный, прекрасный мир со своими законами и порядками. И мы живем в этом мире. И так все, что возникло без помощи человека – это природа. Я повторю это определение. Все, что возникло без помощи человека, это природа. Существует... Живая и неживая природы. Живая часть природы это растения и животные. Они рождаются, питаются, растут, размножаются и умирают. Другая часть природы не обладает этими качествами солнце, ветер, вода и многое другое относятся к неживой природе. Человек тоже является частью природы. Благодаря своему уму, изобретательности и упорству человек меняет мир. Но не всегда люди приносят пользу природе. В ясную безлунную ночь на небе можно увидеть бесчетное количество звезд. Посмотри на них, они похожи на маленькие сверкающие точки, но это впечатление обманчиво, по размерам звезды такие же огромные, как наше Солнце. Звезды это раскаленные газовые шары огромных размеров. Я повторю это определение. Звезды это раскаленные газовые шары огромных размеров. В зависимости от температуры звезды делят на голубые, желтые и красные. Голубые самые горячие. Температура их поверхности достигает 400 тысяч градусов. Поверхность желтых звезд, таких как наше Солнце, раскалена до 6000 градусов. Наименее горячие звезды, красные, всего 2500 градусов. Чтобы понять, насколько велики эти цифры, сравни их с пламенем свечи. Можешь проверить, пламя очень горячее, а по космическим меркам пустяк, всего лишь 750 градусов. Звезды также различаются по размерам. Существуют звезды-гиганты и звезды-карлики. Некоторые звезды настолько близко расположены, что каются, будто это одна звезда. На самом же деле их несколько. Такие звезды называются двойными или тройными. Интересно, что такие звезды часто бывают разного цвета. Например, одна красная, а другая голубая. Так же как и земной шар, звездное небо делится на два полушария. Попробуй мысленно провести окружность. Это небесный экватор. Ориентиром северного полушария является полярная звезда. Другое полушарие называется южным. В северном полушарии располагается северный полюс мира. Это воображаемая неподвижная точка рядом с полярной звездой. Вокруг нее вращаются звезды северного полушария. Южный полюс мира, вокруг которого вращаются звезды южного полушария, находится в созвездии Октан. Наблюдая за звездным небом, можно убедиться, что все звезды движутся по небосводу. Если запомнить положение наиболее ярких, относительно каких-нибудь неподвижных ориентиров, например, высоких домов, деревьев, то, посмотрев на них, можно вновь через некоторое время заметить, что они сместились. Звезды можно объединить в группы, воображаемыми линиями. Эти группы называются созвездиями. Каждое созвездие имеет свое название. Некоторые названы именами героев греческой мифологии. Например, Кассиопея, Андромеда, Персей. Другие напоминают животных Большая медведица, лев, дракон, скорпион, телец А вот созвездия, получившие название предметов, на которые похожи Например, северные короны, треугольник, стрела Весы. Самые яркие звезды созвездий обозначаются греческими буквами в порядке убывания яркости. Менее яркие обозначаются латинскими буквами и цифрами. Наиболее яркими звездами на небе являются Сириус, Вега Капелла, алголь. В северном полушарии Земли южное звездное небо видно лишь частично, так как Земля имеет шарообразную форму. Солнце в течение года проходит по 13 созвездиям. Двенадцать из них носят название зодиакальных от греческого слова «зун». Животное. Вот они – рыбы, овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог и водолей. В ясную безлунную ночь можно увидеть Млечный путь. Он выглядит как широкая светящаяся полоса, пересекающая звездное небо. Эта полоса состоит из миллиардов звезд и тянется через оба полушария. Наблюдать за ночным небом очень интересно. Исследованием звезд и созвездий занимается наука астрономия. Слово «астрономия» состоит из двух греческих слов «астрон» – звезда и «номос» – закон. Ты знаешь, что такое Вселенная? Это огромное пространство со звездами, планетами и другими небесными телами. Солнце – это ближайшая к Земле звезда. Чем звезды отличаются от планет? Звезды способны испускать собственный свет, а планеты лишь отражают свет Солнца. Солнце представляет собой огромных размеров раскаленное космическое тело, постоянно испускающее тепло и свет? Я повторю это определение. Солнце представляет собой огромных размеров раскаленные космические тела, постоянно испускающие тепло и свет. Почему Солнце кажется нам маленьким? Оно находится от Земли на расстоянии 150 миллионов километров. Это очень далеко. А масса Солнца, больше массы нашей планеты, примерно в 330 тысяч раз. Температура на Солнце просто огромна. В его центре она достигает 15-20 миллионов градусов. И на этом мы закончим наше занятие.